Я сейчас понимаю за... то, что сейчас происходит какая-то махинная фигня. Сейчас начинается день-ночь, день-ночь, день-ночь, день-ночь. Так длится, длится долго-долго. Так. Ну, ночь. Они, кстати, уже готовы. Ночь. Что происходит? Почему день-ночь? День-ночь. День, а прям... Давай лапу. Алян. М -м. Иди сюда, Илья. Иди сюда, Илья. к нам да, я переоделся. По тебе, лисичка? Пойдем. сюда? Короче, э, ты же вот дружишь это с такими жуками? И Передай им вот этот вот подарок жуку. Только сам не пей, отравишься. Это астротрансформация. А это антипут. Ага, а ты себе, Ой, ты себе? Супергерои! А, э, Идем к тебе, лисичка. Да. мне, как по мне, то это не совсем кажется, адекватно, не что происходит. У нас? День, ночь, день, ночь, день, ночь. Это мне кажется не совсем адекватно. Ёлки-палки. Mm -hmm. Это так адекватно. Ну в принципе, если глаза штюмц, одеяцем слепой. Ну ладно. Лири, И. Крыли свободы. Каким? Давай. И. Ночь. О. Так. Во-первых, происходит какая-то во фигня. у меня для вас по ударок. Какой? Прикольные штучки. Что за подарок? То штучки да какие? Ты Мистер Бак тоже заметил. Идем день... вниз. Что Но... за подарочки? День... Так не день... спускайся. Но... Да и ладно на день ночь. Что за подарочки? Так. Это, Это крыльям астер трансформации. Так держи тебе. Пока не день... однотипного день... цвета держи день... тебе. Можешь... Нет. И антитот против. Да ты ч, офигел, мой анди вот зачем стыд? ты его пьешь? Я тоже себе взял. Ты ч, офигела там сидеть? Пусть это, это дом такое. чела какого-то не Это дом этого, Флинди вроде. Да, у нас включение. Линди бомж. По сейчас. Он еще давным-давно этот тот дом купил. Так пейте крылья мама денек на... ну, включ... а, трансфор... пока переводишь. никуда не летим ну-ка встал так, а, ребята, Сколько Сколько? Меня... Так обычно на лететь как все летят В смысле? куда а побежал Или на, на ракете ну да, блин. летать да, научись Подождите, мы учим, как летать. Так, учись летать, учим летать бабочку. Давай. Нет, меня Не умею летать. Ну, летай. Как а а надо. Летать, летать, лететь, лететь. Все, я готов. готов. Я готов не лететь. в космос. А, короче, рулы должны начинать летать с высот. Мне кажется, он здесь вообще не ну, должен. Раш, тихо, прыгай. Смотри, там, прыгай. Полетел, давай. Было ваше стало. Лети, <связываю> давай, будь лети, <связываю> вот И... <связываю> Летка, <связываю> ты дура. Вопрос Чё? зачем ты применил свою силу? Теперь ты через свои 5... да, убираются. А, так мне не сказал никто. Ну вот, смотри, как надо, ну... <связываю> Да. А меня... так все сюда. Итак, а за мной в космос. <связываю> Теперь я пролез... <связываю> Не, не лечите за мной. Трикс, давай лапу. Давайте, полетели. Нет, нет, нет. А, нет. Так она у меня осталась, чего вы мне врёте. Нет, нет. А, Итак, мы, нет. мы прилетели. А, а я... К к к к к к куда лететь? Мы подождём вас, когда вы прилетите. Так я даже... Я, О, я всем сделал прозрачность. Ой, как я она сюда? Знаю, Ладно, жизнь. пусть. Так, да. вот это спутник. Сейчас, сколько времени? Ну, так, получается, я замерялся. Так, надо время. сейчас нажимать. Сейчас дня. Так. Давай быстрее, я, меня это уже нас... раздражает. Вот так. Бражницы, багажница, кстати, между прочим, я тут не наблюдаю. Я Нет. пока буду... Не так, треку... мы неправильно настроили. Так. Что делать? Подожди, отойди, я не могу нажать. Так, сейчас, вот вовремя, прям секунду в секунду. Нет. Стой, мистер Бак, примени свою силу. Чтобы я что вернуться, ну чтобы на всякий случай все назад. Супершанс. Так. Не, его не И... так внимай, не обращай, И. Опа, закрываем. Так, ну из-за того, что не вкусно сейчас, возьмите мне. Теперь пора использовать, вернуться на Землю использовать. Интересно сильно. Все, я полетел. Так, а я все. тоже. Ох, мы летим. Мы летим по небу. Ой, я вижу землю. Летели мы по морю, ветер, мать, штурвал. Нет, Капитан Числение. плохой с корабля. Летим. Пошел. я на Чем-то ударил М -м. на меня, снесло. Ой, я уже Диасно рядом. Улучшение. Улучшение. Я здесь, плечу вниз. И... Трикс. Чудесный мистер Бак. Так, герои встретимся на доме Адриана. Все, пейте антидоты. Пить антидот. Мне так быть Пей антидот сказал. Э, использовать в крайних случаях Так, я пью антидот. Запасах. И а теперь антидот, пей. У меня к вами уже устал, когда я был в астротрансформации. Всё. Пришлось первооплатить. Давайте антидот пейте. Выпил. Ну все, теперь летать не можешь. Ну-ка, иди полетай. Давай. Летай! О, Не можешь, ну вот. Все сэрли, все. Сейчас лиса будет учиться летать. Да лиса и так умеет. ладно. Божья коровка. Божья коровка может. Я орел. Орел умеет летать, не переживай. Я обезостроюю. Так, не все, мне летает. пора. У меня две минуты. Я слысил, не спал, но ну, ладно. Твои слова лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, людей. лай, лай, тут лай, лай, лай, Опрещает, Адриан. Надо зайти в дом, Олегу. В дом в Олегу зайти. Одриан. О, Одриан. О, Олег, здорово. Да. Мне может вопрос. Да. Как ты сделал это сделал? И где ты про, а не про них прочитал? Ну, слушай, Ник, тем не ни одного же тебя достигнут, не один же ты и хранитель. У меня тоже есть книга чудес. Вариации, она на, на, все, на все шкатулки. Mm -hmm. Я попытаюсь сварить еще, но на них очень большой запас уходит. Мне нужны ингредиенты. Ingrid ингредиенты? Ай, что Ладно, пусть будут ингредиенты. Ты мне должен их притащить. Нет, сам таскать. Все, пока. Погоди. Погоди. Погоди, не погоди. А ну он привет. Я штал Олег. а с Олегом. Не а знаю, что. Олег, пора. А переоделся. Кинул туда. Нет! Ты что? там стоял как раз-таки. Неправда. Я видела, что ты Перек... стояла. Или оделся под, под, под, под зимой. Да. Мне кажется, у Адриана вода в доме. У меня есть водки. Ты... у меня вообще у, у меня есть водопровод. Про... тебя ну? водопровод у меня есть в квартире. Видишь в своих компьютерах? Оно так, ты компьютер. Лазит. Я Чего сижу обедаю. С... Ты сам ходишь двадцать четыре на семь с наушниками.